Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу поговорить об одном инструменте чертежа, это слои. Как их использовать, для чего они нужны и какое преимущество они дают. Для примера я взял вот такой вот модель и сейчас эту модель я перенесу на чертеж. Единственная открытая сборка. Далее выбираем масштаб, ну пусть это будет один к одному и вставляем модель. И первое, что я сделаю, это, например, проставлю позиции. Можно, конечно, не использовать автоматическое проставление, но я проставлю вручную только для того, чтобы показать, как работает этот функционал. Возьму магнитную линию и выровню все позиции. Теперь они все с одинаковыми интервалами. Теперь иду в «Слои», «Свойства слоя». И здесь по умолчанию три слоя формата «Осевые водяные знаки». Добавляем новый слой, пусть это будет «Позиции». Позиции. Ставим там стиль, цвет, толщину и прочее, прочее. После чего выбираем наши позиции и переносим их на новый слой. Теперь позиции находятся на новом слое. Можете написать какую-нибудь заметочку. Ну, например, пусть это будет так, так, так. И также создаем слой заметки. Заметки или примечания. Можем поставить другой цвет, другую, там, я не знаю, толщину и стиль. Точно так же выделяем эти заметки и переносим их на слой заметки. Они у нас стали по цвету слоя. Если нам необходимо выключить какой-нибудь слой, то это делается очень просто. Щелкаем на лампочку и эти слои выключаются. Точно так же можно создавать слои, например, с спецификациями, слои а, там, я не знаю, с техническими требованиями, слои с размерами различными. Очень удобный, я считаю, функционал. Похож на функционал в автокаде, Точно так же. Только здесь он имеет несколько другой уровень. Если в Автокаде мы можем назначить на слой, например, материал или какое-то другое свойство, то здесь слой определяется не в модели, да, а в чертеже. То есть, им назначаем элементы чертежа. Позиции, шероховатости, сварные швы, базовые поверхности и прочее, прочее, прочее. То есть, то, что можно включить, отключить, и использовать по своему усмотрению. На этом все. Всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч.